бассейн который находится на второй линии гостиницы club бельпинар в бельдиби еще есть бассейн на первой линии он побольше здесь мы видим вот такие вот три горки так и смотрите сейчас вам покажу пляжное покрытие гостиницы club бельпинар который находится в бельдиби идеально чистая прозрачная водичка и вот такие вот значит дорожки прямо которые ведут в море туда в глубине, чтобы э, туристам, которые отдыхают в гостинице Клаб Бельпинар, было комфортно заходить в море. Ну и самое главное, что есть здесь зелень, есть сосна, под которой будет гораздо комфортнее находиться в теньке. Потрясающие виды, ребят, просто классно, супер. Привет, друзья, нахожусь в гостинице Бельпинар. Гостиница находится в поселке Бельдиби, это регион Кемер. В общем, покажу в этом видео все детали данной гостиницы и всю необходимую информацию, которую вам нужно знать для того, чтобы правильно ориентироваться в данной гостинице. Итак, пока мы идем по территории, я вам показываю территорию отеля, расскажу вам все самые главные нюансы, моменты по отелю, чтобы у вас была полная картинка, что это за отель и в чем его суть. Значит, расположен отель в поселке Бельгиби, это 40 километров от аэропорта Анталия и 15 километров от города Кемер. В принципе, сам трансфер непродолжительный, как правило, он составляет обычно до часа, от 35 минут до часа, в зависимости от того, сколько там бывает отелей перед вашим отелем. И до Кемера проблем добраться нету, то есть можно ехать на такси, но обычно все ездят на маршрутках. В среднем, по-моему, это стоило около 2 лир. С человека в одну сторону. Расчитываться в маршрутке можно хоть долларами, хоть евро, но выгоднее рассчитаться в маршрутке именно турецкими лирами. Что касается самой инфраструктуры за территорией отеля. Так как это поселок Бельдиби он один из самых таких неактивных поселков. И, соответственно, инфраструктуры в нем, кроме каких-то магазинов, в принципе-то и нету но если вам все-таки нужно купить какие-то сувениры возможно вы хотите купить какую-то одежду не обязательно ее покупать потому что в целом тут все цены туристические рассчитаны на туристов поэтому вы должны понимать что естественно в других городах турции это все будет стоить дешевле в общем если вы все-таки соберетесь идти за покупками то вам нужно пройтись в сторону кемера примерно 230 метров и там будет первая улица которая расположена перпендикулярно улице на которой расположен отель и если вы пройдетесь еще дальше в сторону кемера по той же улице на которой расположен отель там будут еще другие магазины конечно купить можно все что угодно хоть кожаную обувь хоть кожаные куртки и любую другую одежду но ребят еще раз акцентирую ваше внимание если вам нужен более менее нормальный шопинг то это нужно ехать в Анталию так что если мелочевку там в виде магнитов кофе гранатового соуса покупать конечно можно но если уже серьезно то тогда нужно уже все таки ехать в принципе то что я вижу смотрите значит естественно здесь проводится анимация здесь мы видим вот такие вот три горки гостиницы club белькинар 4 звезды и естественно здесь бассейн тут мелко можно деткам поплавать дальше здесь вот совсем мелкий бассейн для деток тут уже бассейн для взрослых и давайте разберем сильные и слабые стороны отеля начнем с преимуществ потом расскажу уже недостатки значит по преимуществам близко от аэропорта шикарный вид на горы красивые пейзажи изумрудно-синее море номерах чисто, питание хорошее и разнообразное. Все свежее и вкусное. Тематические вечеринки и по субботам турецкие ночи. Нормальная анимация для детей и нормальный местный алкоголь, кроме вина. Ну вино это уже... Такое дело. Не понимаю я местное турецкое вино. Дальше рассказываю вам слабые стороны отеля: значит, небольшие номера. Площадь номера 21 метр квадратный, при этом заселиться можно 3 плюс 1, то есть четыре человека в один номер. Следующее это шумоизоляция, не самое лучшее. Ну и в принципе во всех других в большинстве то есть, отелей, такая ситуация шумоизоляции и от этого никуда не денешься ход в море большие камни потому что это бельгиби и в принципе все побережье бельгиби именно усеяно такими большими камнями но есть три пандуса так что проблем практически ни у кого не возникает следующее иногда не успевает с уборкой при полной загрузке отеля но отель очень часто загружен практически на все сто процентов поэтому такая ситуация может быть частенько Следующее интернет только у бассейна и в лобби лично для меня это серьезный недостаток и средние позиции это касательно уборки в плюс минус нормально можно найти к чему придраться но это для тех кому скучно живется в этой жизни и касательно персонала в принципе дружелюбный но к концу сезона как правило все подустают как и в других отелях так и смотрите сейчас вам покажу пляжное покрытие гостиницы club бельпинар которая находится в бельдиби на пляже что же у вас тут э, мы имеем значит в принципе смотрите значит где основная часть шезлонгов зонтиков здесь вот такая вот галька мелкая перемешку с более чуть чуть чуть чуть крупнее ну вот такая она Дальше есть деревянные дорожки, чтобы можно было с коляской подъехать, шатгонгом, зонтиком. И тут у нас уже чуть-чуть крупнее галька. Вот такая вот галька. Ну а заход уже тут совсем крупная галька. Вот такая вот. Начинается чуть-чуть мельче, дальше крупнее, крупнее. Булыжники вот такие идут. Идеально чистая прозрачная водичка, и вот такие вот, э, значит, дорожки прямо, которые ведут в море туда в глубине, чтобы э, туристам, которые отдыхают в гостинице Клаб Бельпинар, было комфортно заходить в море. Так что в принципе никаких сложностей здесь на пляже я не вижу. Ну а вы, конечно же, пишите в комментариях свое мнение по гостинице Клаб Бельпинар, по пляжу гостиницы Клаб Бельпинар расскажите всем нам будет полезно интересно знать ваше мнение чтобы каждый мог принять во внимание все нюансы и давайте разберем ценовую политику отеля да я не буду называть какую-то конкретную сумму либо какую-то конкретную цифру потому что стоимость непостоянная и все время меняется она зависит от сезона от месяца, к примеру, в июле стоимость ниже, в августе, как правило, стоимость выше, в сентябре опять она идет на спад стоимость. И да, я имею в виду стоимость пакетного тура, а не отдельную стоимость на проживание в отеле. Потому что Турцию крайне редко, когда бронируют отдельное проживание в отеле. Почти всегда все оформляют пакетный тур, куда включен перелет трансфер проживание и страховка так вот касательно ценовой политики отель не дешевый и очень часто имеет стоимость больше даже чем некоторые пятерки в регионе кемера да и не только кемера и все это потому что отель лучше этих пятерок лучше по качеству лучше по качеству предоставляемых услуг по качеству питанию, анимации и других показателей. Потому что именно в этом отеле вы платите не за табличку со звездами, а именно за сервис который предоставляет этот отель. И который соответствует нормальной турецкой четверке. В общем, если для вас на отдыхе важно не понты, а оптимальный сервис, то welcome в Бельпинар. Да, друзья, смотрите, по состоянию на 14 мая 2019 года гостиница Клаб Бельпинар 4 звезды находится при полном заполнении, то есть нету свободных номеров, поэтому сам номер показать я вам скорее всего не смогу в этом видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто отдыхал, как вам это качество номеров, гостиницы Клаб Бельпинар свое мнение по гостинице что хочу сказать это гостиница категории 4 звезды то что я увидел она соответствует этой категории потом значит и самая такая вот изюминка этой гостиницы вот первая линия я бы ее назвал самой такой вот живой частью гостиницы она очень активная веселая в принципе все туристы которых я видел на позитиве это мне тоже очень понравилось то есть сама гостиница получается разделена вторая линия это зона релакс там где вы можете спокойно отдыхать там тоже есть бассейн и на первой линии если вы любите активный отдых веселье анимацию сборки все это есть на первой линии поэтому друзья пишите в комментариях под данным видео ваше мнение по данной гостинице мы обязательно это почитаем, и другие почитают, кто захотят выбрать данную гостиницу в качестве своего отдыха.